Итак, система углов Эйлера. Опять-таки, существует несколько вариантов выбора этих углов, поэтому существует там первая система углов Эйлера, вторая углы Эйлера и так далее. Рассматриваем то, что нам дано в задаче. Итак, у нас имеется неподвижная система отчета XYZ, которая связана с каким-то, например, с поверхностью, на которую вращается тело. И подвижная система. Подвижная она жестко закреплена значит, чем? с вращающимся телом, то есть эти оси вращаются вместе с телом. Точка, вокруг которой вращается тело, закреплена вот здесь в начале координат. Что из себя представляют в этом случае углы Эйлера? Вот они заданы здесь. Пси, тета и фи. Угол прецессии, угол нутации и угол собственного... Вращение, чтобы это разобрать, давайте посмотрим, как эти углы возникают. Итак, рассмотрим сейчас, движение волчка. Вот у нас волчок. Вот давайте здесь свяжем с неподвижным пространством, с поверхностью листа, мы свяжем систему координат какую? x, y и z. То есть со столом у нас связана система координат неподвижная. Это у нас значит система x, y и z давайте мы соблюдем обозначение задачи x, y, z до да. на нас абсцисса справа ордината аппликата вверх вот точка о в эту точку мы и ставим волчок неподвижную точку волчка. Вот, пожалуйста, волчок. Стоп. Теперь с самим волчком мы связываем что? Тоже с оси. Только если эти оси жестко связаны со столом, то есть неподвижны в пространстве аудитории, то вот эти оси жестко связаны с волчком. В начальный момент, допустим, они совпадают вот мы приложили сюда основание волчка. И эти оси в начальный момент совпадают, то есть параллельно с соответственным осям неподвижной системы. Вот подвижная система. Значит, букву Z пишем только два раза. Это КСИ, это ИТА, и это буква Z. ЗИТА, греческое алфавитное. Вот у нас соответственные оси. xxi ИТА, y. вот эти пары x. Соотносится с греческой кси, y соотносится с греческой it. И z соотносится с греческой зита. Итак, волчок начинает вращаться. Вот, видите, он пошел вращаться. Что происходит в этот момент? В этот момент он, в принципе, начинает поворачиваться вокруг. оси z пока что то есть в принципе вот в этой плоскости в неподвижной плоскости xy совершаются вот эти первые повороты то есть, вот на этот угол повернулись но ось но повторяю э подвижная плоскость -си и это пока что лежит в неподвижной плоскости XY. То есть, эти оси еще параллельны друг другу. Но если мы посмотрим дальше на движение волчка, Видите, здесь несколько волчков, Сразу посмотрим на их движение. Вот так они вращаются. Ну, кто как. Давайте мы даже сейчас включим Другую. А вот, пожалуйста. Вы видите, что при своем вращении что делает волчок? Меняет вот эту плоскость. То есть, ось z-то у него не все время вертикально, она начинает отклоняться от вертикали. Когда эта ось отклоняется от вертикали, соответственно, эта плоскость уже не остается в плоскости, подвижная плоскость пси и не остается в плоскости x, y, она составляет с ней какой-то угол. Итак, что же происходит значит, в общем случае? В общем случае, если мы взяли какую-то неподвижную систему координат. X, Y и Z. В общем в случае движения волчка. Вот он как-то совершил свои повороты. Напомню, теперь вот это ось аппликат подвижная. Это кси. Ось аппликат подвижная. Это подвижная ось ординат. Теперь вот эти две плоскости. Вот эта плоскость неподвижная x и вот эта плоскость подвижная оп. они пересекаются то есть составляют какой-то угол вот прямая по которой они пересекаются то есть называется ок она называется линией узлов соответственно углы которые упоминаются в задаче Пси, тета и фи это следующие углы. Угол между линией узлов от оси, неподвижной оси абсциск к линии узлов. Это у нас угол прицессии. То есть, как движется линия узлов в плоскости, неподвижной плоскости, показывает. Угол который показывает, как двигается уже от оси узлов, как движется подвижная ось абсцисс, называется углом собственного вращения, и угол, на который отклоняется подвижная ось аппликата от неподвижной оси аппликата, Называется углом нутации. Нутация от латинского нутара там небольшие колебания. Вот эти три угла. Вот табличка, которая поможет вам запомнить данный способ введения углов фейлера. То есть вот у нас угол нутации. Извиняюсь, это угол прецессии. Вот у нас угол мутации. И вот угол собственного вращения. Вот в каких-то диапазонах они меняются. Вот вокруг какой оси происходит вращение в данном случае. И вот направление отчета. Например, угол прецессии. Я его показывал вам. Меняется в диапазоне от 0 до 360 градусов. Вращение происходит вокруг оси ОЗ. То есть вокруг неподвижной оси аппликат. Направление от неподвижная оси к линии узлов. Значит, вот этот угол, он отчитывается. Значит, вращение его происходит что? Вот в этой плоскости, то есть в неподвижной плоскости x, и то есть вокруг оси ОЗ от неподвижной оси к, значит, к линии узлов. Точно так же у нас определяются что два других угла мутации и, собственно, вращение. Ну что ж, заканчивая наши подготовительные мероприятия, напомню еще очень часто применяемые формулы Пуассона. Формулы Пуассона показывают скорость, с которой движутся Орты, вот которые мы вводили. В частности, орт и, если эти оси вращаются, то есть вот орт и, G и к, если они вращаются с какой-то угловой скоростью омега, то в этом случае орты подвижной системы будут изменяться вот с такой скоростью. То есть, скорость изменения положения ортов будет всегда вот такой величиной. Тоже бывает часто удобно при выполнении расчетов, применении этих формул. Ну что ж, теперь приступим к решению задачи.